Наблюдая за изменениями в нашем окружающем мире я все чаще замечаю, что люди хотят зарабатывать деньги онлайн и создать онлайн свой бизнес. Если вам эта тема интересна, досмотрите это видео до конца, я раскрою базовые элементы, базовые точки, в которых каждый из вас сможет понять, каким бизнесом ему можно заниматься в онлайне. Приветствую дорогие друзья, наблюдая за тенденциями развития мира и развития моего в интернете, я все чаще наблюдаю, что очень многие молодые парни и девушки, а также немолодые хотят реализоваться в интернете, найти свое любимое дело и создать тот бизнес, который будет вдохновлять и который поможет решить основные проблемы до да, основные желания основные хотелки такие как например путешествовать такие как проводить время больше с семьей но ну и самое главное заниматься тем что приносит радость примерно 7 лет назад когда я был успешным предпринимателем руководителем строительной компании с оборотом более 10 миллионов рублей ежемесячно я внутренне испытывал какой-то дискомфорт то есть я чувствовал что ну вот приходят эти деньги, да, я там покупаю машину, покупаю квартиру, но меня почему-то как-то это не очень сильно радует. Утром я не хочу вставать на работу, и мне вообще не нравится приходить на свою работу, делать вот эти встречи. И я это делал, потому что, ну, вроде как бы у меня это получалось, и мне это давало хороший доход, ну, и вроде директором, да, быть как-то очень, ну, состоятельно, очень круто. И вот у меня вот эти все внутренние ситуации, которые давали мне ложный путь, в голове действительно... Имели внутренний такой конфликт, то есть я внутренне чувствовал, что что-то не то. И после того, как мы переехали уже жить в Таиланд, и я четко понимал, что я буду строить бизнес в интернете, я начал искать свой путь, я начал искать то, чем мне заниматься. И я хочу через это видео дать вам самый, наверное, базовый, самый первый шаг, через который я проходил почти все 7 лет. Если вы испытываете ту же самую ситуацию, не можете найти свое любимое дело и понять, чем вы хотите заниматься в интернете, напишите в комментариях, какие у вас есть предположения, как вы думаете, какое вот ваше место, да, какая ваша ниша, какая ваша целевая аудитория вот в этом направлении онлайн-бизнеса. Я обязательно прочитаю, мне очень интересно, кто смотрит мой канал и чем я могу быть для вас полезным. Если раскрыть эту тему более широко, конечно, мы сегодня за эти 5-7 минут можем поговорить только о философии понимания выбора вашего любимого дела или вашего бизнеса в интернете. И э, первое, что необходимо сделать, ну, необходимо посмотреть вглубь себя. То есть именно там внутри есть все ответы на все ваши вопросы. Не вовне, а там внутри. Например... Это то, чем вы хотели бы заниматься, это то, что приносит вам вдохновение и радость, это то, что вас наполняет энергетически, это то, э, от чего вы получаете радость от делания. Вот вокруг этих вещей лежит то дело, которое будет приносить вам деньги, потому что только наслаждаясь своим любимым делом, вы сможете делать эту работу супер качественно, стать в этом мастером и получать денежное вознаграждение. Итак, первое, необходимо заглянуть в глубь себя и посмотреть, а что вас вдохновляет, что вам нравится, что вас наполняет, чем бы вы хотели заниматься в ближайшие 5, 10, там, 15 лет. Вот это первое. Второе, что необходимо сделать, это э, посмотреть тех людей, которые вас вдохновляют, которые уже занимаются бизнесом в интернете, которые уже являются людьми и, и живут той жизнью, которой вы хотите жить, посмотрите их направление, где они реализовались, какие действия привели их к результату, проанализируйте их жизнь, это называется моделирование. Если вы поймете, как стать номером один, например, в диджитал агентстве, найдите человека, у которого есть уже диджитал агентство и посмотрите его жизненный путь или возьмите у него интервью или напишите. Часто успешные предприниматели, богатые люди, адекватные, осознанные, они с радостью делятся информацией и могут легко вас направить. И если даже вы стесняетесь бесплатно брать эту информацию, найдите тренера, который уже обладает этими знаниями, навыками, который уже достиг этого результата. Пойдите к нему наставничество, помогайте ему и он вас выведет на этот уровень. Итак, второе, что необходимо сделать, это Изучайте направления, которые так или иначе соприкасаются с вашим внутренним миром. Не надо придумывать велосипед, все уже давно придумано. Берите, моделируйте и делайте. Давайте рассмотрим несколько вариантов из тех людей, которым я смог быть полезен на своих личных сессиях. Ну например, возьмем Ольгу, руководительницу йога-центра, которая поставила себе цель вывести свою компанию, йога-центр на доход хотя бы 300 тысяч рублей. Это офлайн-бизнес. То есть это офлайн-направление. И онлайн очень сильно может масштабировать, прям усилить вот этот бизнес. И если вы хотите, чтобы у вас бизнес был в онлайне, вам... Ну, как минимум нужно понимать, как этот бизнес работает, какие есть темы, какие есть ниши, как они зарабатывают. Только через практический опыт совершения маленьких действий, получения маленьких результатов или совершения больших действий и получения больших результатов вы можете определиться и найти дело в своей жизни, которое вы будете делать в интернете и зарабатывать на этом деньги. Поэтому шаг номер три – начать делать действия, которые приведут вас к результату. Без этого, друзья, вы не сможете понять, какое дело в вашей жизни и на чем вы можете зарабатывать в интернете, какая ваша реализация. Делая конкретные действия, получая результат, вы сможете анализировать свои ощущения, эмоции, чувства и видеть, получается у вас это или нет, хотите вы этим заниматься или нет. И помните, что каждый из вас в течение года, трех, 5, семи лет, если вы будете в одну точку бить и делать только одно действие, вы станете супер мастером, супер профессионалом. Поэтому не ждите быстрых результатов, тем более, если вы переходите из офлайн бизнес в онлайн-бизнес, начинаете действовать, результат обязательно придет. Так как это получилось, например, у моей знакомой Ольги краснодара с ее йога центром давайте рассмотрим еще один вариант моего хорошего знакомого который был успешным предпринимателем в офлайне. у него были студии по покраске машин по наклейке тонировочных лент ну и так далее в общем такие мини-бизнесики которые позволяли ему делать свою работу качественно наслаждаться работой получать хороший результат и соответственно финансовое вознаграждение но все офлайн бизнесы к моему сожалению привязывают вас к к одному месту. А если вы хотите свободу, а свобода на мой взгляд это то, что позволяет вам заниматься тем, что вы хотите. Так вот если вы хотите свободу и заниматься тем, что вы хотите и вы выросли допустим с оффлайн бизнеса с вашего, то онлайн дает вам безграничные возможности. Безграничные возможности. Если вы хотите зарабатывать 30-50 тысяч рублей, то соответственно можно выполнять побочные какие-то подсобные такие мелкие работы типа ведения социальных сетей, стать менеджером YouTube канала. То есть мы сейчас выбрали 14 профессий, вы можете на моих обучающих программах или если вы участвуете в, нашей, в нашем продюсерском центре ветве, то вы видите эти онлайн профессии, которые помогут и позволяют вам зарабатывать там 30, 50, 100 тысяч рублей. Если вы видите себя исполнителем, если вы уже руководитель, если вы уже состоявшаяся личность и вы понимаете что вы предприниматель, то соответственно сразу вы ну как, как мне кажется, да, как минимум должны брать что-то в виде, допустим, дизайн-студии или там диджитал агентства или там продюсерского центра, то есть вы должны сразу понять ту точку, которую которой вы будете идти. И вот эта точка, она лежит ну, примерно 2-3-5 лет до полной реализации. Если вы понимаете, куда вы идете, вы начинаете делать действия, постепенно получая опыт, результат, обучаться, вы сразу практически начинаете зарабатывать, но выходите уже не просто как человек, который выполняет работу, наемный, рабочий а вы уже становитесь предпринимателем, руководителем, да, создателем, владельцем а, мини-компании. Третий уровень – это те люди, которые уже сейчас имеют деньги, которые являются уже инвесторами, которые развивают диджитал-агентство. И этим людям понятно, что не надо объяснять, как делать онлайн-бизнес, но я хочу показать, что есть еще и третья точка куда вы можете идти это инвестор это человек который своими вливаниями своими деньгами помогает стартапу развиться до допустим миллиардной компании до компании единорога так называемая это допустим Uber там или Airbnb или там tripadvisor то есть та компания которая стала номером один в своей ниши то есть это единорог так вот эти люди они берут стартапы которые только-только маленькие изучают стартапы смотрят на на систему работы этой компании, понимают, во что эта компания может вырасти, вкладывают на стартапе деньги, помогают этим ребятам реализоваться и становятся соответственно соучредителем, владельцем крупных digital компаний, которые становятся миллиардными. Это третий путь и я все больше и больше сейчас начинаю общаться именно с такими людьми, которые являются инвесторами, владельцами там, десяток компаний, там, у кого-то даже 40 компаний, интернет-компаний digital. И эти люди, у них другая стратегия. Ту стратегию, которая больше всего нравится вам, вы выбираете сами. И если сейчас вы находитесь на старте, то есть вы только-только начинаете изучать в онлайн-бизнесе новые направления, познавать себя, вам очень пригодится «Моя игра саморазвития», мастер жизни там вы сможете на первом этапе познакомиться с собой понять свои сильные стороны что вы хотите поработать с целями с видением с будущим поэтому в этом вот в этом углу скорее всего в левом нижнем будет стрелочка вы переходите регистрируйтесь вносите свои данные и участвуете в супер мощный на мой взгляд это одна из самых мощнейших программ за последние мои пять лет которые я выпускаю которая поможет вам настроить свое сознание на успех, привести в порядок ваше сознание и очень круто масштабироваться, то есть выйти на совершенно новый уровень своей жизни. Для всех моих подписчиков, с кем мы уже очень давно знакомы и с кем мы развиваемся, я также напоминаю, что обязательно напишите комментарий. Я все комментарии читаю, для меня очень важно с вами взаимодействовать, чтобы понимать, а что нового для вас дать, какие у вас есть вопросы. Пишите свои вопросы, я буду снимать по этим темам видео и, возможно, именно эта тема поможет вам очень мощно да, масштабироваться, выйти на какой-то новый совершенно уровень мышления и соответственно новый уровень дохода. Обязательно нажмите на колокол, тогда вы будете получать на свой телефон напоминание о том, что вышло мое видео. Также у вас будет напоминание приходить на почту и вы будете в курсе самых последних новостей в области диджитала, в области развития бизнеса в интернете, в области саморазвития, в области создания своего бизнеса, да, своего предприятия. Но ну, а также я обязательно буду приглашать успешных предпринимателей, э, которые создали уже многомиллионный бизнес в интернете, которые поделятся самыми... Вот знаете, такими полезными фишечками, как у них все это начиналось, что у них сейчас происходит и куда они идут. А сейчас вы видите здесь два видео, которые возможно смогут решить вашу проблему, может быть они продвинут вас еще больше в вашем развитии, поэтому переходите, смотрите. А с вами был Александр Андреянов, я прощаюсь, с верой ваш успех. Пока-пока.